the life should be survived in the Martian supply. In addition, Martian life must be anaerobic organisms because oxygen level of Mars is less than 2.2%. To confirm these possibilities of the existence of Martian life, the third expedition of Mars needed to be attempted. Пробурить скважину, где большой колодец, э -э, соответственно, вниз, насколько мы э, знаем, что на земле можно пробурить скважину на глубину 19 километров. Э -э, в Соединенных Штатах Америки есть попытка в районе 30-го года, там, маска, например, маска, там, строит такие планы, э -э, послать э -э, миссию с участием человека на, -э -э, на Марс.